Друзья, в этом видео у нас два потрясающих сценария для биткоина. Если один из них реализуется, то цена пойдет, вероятнее всего, до уровня 45 тысяч и, возможно, даже выше. Если реализуется второй вариант, то цена пойдет к уровню 30 тысяч, что является самой выгодной точкой для покупки. И оба варианта для нас оптимальны. Из тех мы можем получить выгоду. В одном мы можем получить прибыль, во втором мы можем закупиться по выгодной цене. Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, вы пали на канал Кигай, и я специализируюсь на техническом анализе. Делаю анализ. С активов разных, и делюсь с вами своими прогнозами. И вы уже сами решаете, что делать с этими прогнозами. Итак, вы меня просили почаще делать анализ биткоина, я это реализую. Смотрите, в прошлом видео мы с вами прогнозировали, что у нас здесь образуется пробитие трендовой линии, сопротивление, что в итоге и произошло. Два сценария у нас был, я напоминаю, что пробитие, первый сценарий произойдет сразу, и второй сценарий а цена отскочит. Поддержится здесь, и только потом пробьет трендовую линию. В итоге реализовался первый сценарий. Далее, что я еще предполагал? Я предполагал образование фигуры голова и плечи. Вот у нас первое плечо, вот голова, и второе плечо пока не сформировалось. Я лишь предполагаю формирование этой фигуры, но ее пока еще нет. Смотрите, почему я так решил. У нас здесь находится хороший уровень поддержки 35 тысяч. Напоминаю, что цена еще до сих пор ходит в диапазоне от уровня 30 тысяч до уровня 40 тысяч. Вот наш хороший уровень поддержки Давайте я выберу другой цвет, чтобы у нас не сливалось Выберу белый цвет Вот у нас уровень поддержки Цена пробила его И сейчас цена идет на ретест пробитого уровня Здесь я предполагаю диапазон движения цены Цена будет ходить в коридоре в консолидации Примерно 1-2 дня И потом возможен отскок от уровня 35 тысяч И движение вверх тем самым, если все-таки этот сценарий реализуется, у нас образуется второе плечо. А мы знаем, что у фигуры голова и плечи есть линия шеи. Вот где она у нас будет. И если э, данный сценарий реализуется, цена подойдет к линии шеи и ее пробьет, то она будет идти примерно до уровня 45-46 тысяч. Почему? Поскольку потенциал движения цены фигуре голова и плечи равен ее голове. Смотрите, мы берем линейку, меряем расстояние головы. Примерно 7-8 тысяч. Теперь от линии шеи мы отмеряем то же самое расстояние, это примерно вот это вот место. 7-8 тысяч. Получаем уровень 45-46 тысяч. Потенциал движения цены. Это первый сценарий позитивный. Но также цена может а, поджаться к уровню 35 тысяч. Смотрите, сделать вот такое вот движение. Будет поджатие в виде нисходящего треугольника, возможно. И цена направится к уровню 30 тысяч. Но, опять же, это не страшно, поскольку мы можем купить биткоин со скидкой по выгодной цене на уровне 30 тысяч. Пока что я не берусь утверждать, что, вероятнее всего, произойдет, поскольку здесь у нас никакой картины еще не образовалась. Нам нужна здесь консолидация, и только тогда мы сможем более-менее понять, куда пойдет цена после этой консолидации. Но, опять же, тот сценарий со вторым плечом можно иметь в виду. Он прямо напрашивается. Это будет вполне логично, поскольку цена после пробития тестирует уровень и от него отскакивает. Смотрите, картина на 4-часовом таймфрейме, мы рассматривали часовой таймфрейм, теперь 4-часовой. До закрытия свечи 4 четырехчасовой остается 26 минут, то есть когда я выпущу видео, свеча уже закроется. И здесь мы видим вырисовывается сигнал на понижение в виде паттерна, то есть медвежья свеча поглотила с собой бычью свечу, что указывает на силу продавцов. Но за этим паттерном стоит сразу же Хороший уровень поддержки То есть цена здесь может остановиться Сбросить здесь свою инерцию С помощью боковика И потом а, пойти в какую-либо из сторон Вероятнее всего все-таки вверх Поскольку диапазон у нас Более обширный Мы видим, что цена у нас отскочила от уровня поддержки И еще не дошла до Того самого уровня сопротивления Мы знаем, что цена у нас движется с коррекциями Тренд у нас, когда сменяется а Минимумы у нас здесь обновляются То есть может быть вот такая вот картина вот рисую трендовую линию поддержки и цена пойдет вот таким вот образом в локальном восходящем тренде Опять же, нам нужно обновление минимума, что возможно как раз таки произойдет в данном месте, где я указал на второе плечо Итак, друзья, два сценария я вам писал, опять же, мое мнение таково, что все-таки реализуется первый сценарий со вторым плечом но будем смотреть по ситуации Если что, я быстренько скайперируюсь и запишу для вас новое видео Насколько я вижу, такие видео для вас интересны Во-первых, я думаю, что многие спекулируют с помощью биткоина А во-вторых, я думаю, что вам просто интересно наблюдать за этой рыночной картиной Биткоин все-таки это один из самых популярных активов И вам хочется быть всегда в курсе всех событий, всех движений цены, которые происходят Поэтому, друзья, если такие видео вам заходят, обязательно поддержите меня в комментариях Мне будет очень приятно Вот такое вот коротенькое видео у нас получилось Обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным Пишите в комментариях, опять же, вашу обратную связь, подписывайтесь на канал, это очень подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные и информативные для вас видео. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.